Всем привет, с вами Вика, и в своем инстаграме я спросила у вас, какой видос вы ждете от меня больше всего, и многие в директе, в комментариях написали мне, что вы хотите видосы про инстаграм, так что вот это видео, Виктория к вашим услугам, и за окном творится полнейшая зима, несмотря на то, что уже конец марта, поэтому я решила вам создать весну на фоне, поэтому лайк за старание, пожалуйста. И изначально этот видос планировался в влоговом формате, чтобы показать вам, как делать крутые фото, но что-то пошло не так, поэтому это будет хав такой влоговый формат, и я надеюсь, что вам это видео понравится, также не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой канал, если вы этого до сих пор еще не сделали, также не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать обновления канала, ну а мы скорее начинаем. Итак, мы уже на первой локации, мы добрались с трудом. Но сейчас будем делать первую фотку. Это мост. А мосты это всегда круто. Всегда получаются классные фотки. Дня, но второе шикарное место для моего места фотографии, клиента, кофешки, кофейни, булочные вот, есть просто, просто огромное количество фотографий и в том числе раскладки, что я вам покажу когда занимаешься танцами в 12 лет это твой максимум You know I want you It's not a secret I tried to hide. I know you want me So don't keep saying our hands are tied You claim it's not in the cards but Fate is pulling you miles away and out of reach from Take a seat в общем, на этом было все. Я очень надеюсь, что вам понравился этот видос. Тем более вы все равно просили. видос про инстаграм. Так что поставьте лайк под этим видео. на мой канал, если да, мы с вами увидимся совсем скоро в следующей резерве яйцек. Пока.